Готовим пополнение для нашего ассортимента. Сейчас находимся в непальском офисе. Каждую чашу выбираем поштучно, отдельно по звуку, по вибрации. Прекрасная универсальная чаша, танкостенная для массажа. универсальные ноты до, ре, средних диаметров, там были низкочастотные, здесь средние.